Святые угодники, наши десантовые высадили. Ваш пропуск. ваша вот сволочь! Ваше благородие, при всем уважении без пропуска никак не могу. Распоряжение новых властей без пропуска не пущать. This is my пропуск, идиот! Слушай! Excuse me, can you show me, мистер Айсенстайн? У отсюда, сюда Сволочь! А, oh, thank you! Товарищ Колпаков, белые в городе! Какие белые? Только что белый поручик проник в гостиницу! Белый поручик проник! Это чушь собачья! Чушь собачья их всех давно перебили! Значит не всех разбили, значит десант высадили! Пить надо меньше, понятно? Почему посылили человека на мое место? Посторонний человек с в моей кровати. Ах, это вы. Потому что вы не ночевали у себя в номере. Совершенно точно. Не ночевал. А согласно инструкции, вас выселили из гостиницы. Но номер оплачен. Ну и что? А согласно инструкции, это не имеет никакого значения. Мои вещи. Дайте мой багаж немедленно. Гражданин, не ругайтесь. Ваши вещи вам выдадут в камере хранения. Через два часа, потому что все сотрудники ушли на совещание по обслуживанию культурного населения. Ваш благородие, нельзя, виноват. Пошел вам. Виноват! <Слышко> ваш благородие, при всем моем уважении, обязан вас препятствовать. Меня ведь уволят, ваш благородие. Поставление новых властей нельзя. Ваш благородие, Молчает! Ваш благородие. Вы хотя бы свершите мне руки, чтобы было видно, что я сопротивлялся! Ваш Благородие, не погуби! Але барышня, чека срочно, чека в городе белые.